Набор для макияжа Skyline, тушь для ресниц, губную помаду и рассыпчатую пудру получат все новички faberlic которые сделают свой первый заказ в этом каталоге. Твои любимые бьюти-помощники позволят выглядеть на все сто каждый день. Придай коже фарфоровую гладкость, добавь взгляду глубину, а губам чуть-чуть яркого цвета. Как получить эти подарки? Очень просто. Есть три условия.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 До 14 октября, до конца текущего каталога, оплатите заказы на сумму от 1499 рублей. В валютах других стран это 1575 сомов для жителей Киргизии, 45 рублей, если вы живете в Беларуси, 7499 тенге для Казахстана или 449 лей для Молдовы. Все эти суммы, кстати, указаны в ценах каталога, то есть для вас они будут дешевле на 20%. И третье условие. С 15 октября по 4 ноября в свой очередной заказ по следующему каталогу добавьте подарок. Набор Skyline из трех продуктов. Губная помада «Сияние в свете» – это сочный оттенок и сатиновый блеск без перламутров. Богатая кремовая текстура, обогащенная маслом карите и витаминами А и Е, не только дарит губам глубокий оттенок, но и интенсивно питает их, разглаживает мелкие морщинки, убирает неровности и делает кожу губ гладкой и нежной. Тушь для ресниц неизменный черный, равномерно ложится на ресницы благодаря кремообразной текстуре. Каплевидная фибровая кисточка позволяет разделить ресницы и прокрасить их от корней до кончиков даже в уголках глаз. Тушь придает ресницам максимальный объем и обладает стойкостью до 24 часов рассыпчатая пудра для лица, воздушная фантазия снежной тончайшей текстурой на основе натуральной следы придает коже фарфоровую гладкость. Она идеально подходит для завершения макияжа. Масла черного тмина и семян тыквы, входящие в состав, обладают смягчающими и противовоспалительными свойствами. Вот такие шикарные подарки ждут вас, но самое приятное, что выполнив условия этой акции новичка, которая является только первым шагом большой стартовой программы, вы сможете продолжить в ней участие и в следующих восьми каталогах покупать на